Уважаемые земляки, уважаемые жители нашей республики, уважаемые избиратели. Вот и прошла предвыборная кампания и само трехдневное голосование. Я уже почти отошел от этой гонки и вернулся в нормальный и привычный для меня ритм жизни. Сейчас мы подводим итоги, смотрим и готовим статистику, изучаем недоработки и делаем работу над ошибками. Но подводя итоги, мне хочется многое сказать. И сейчас я не буду говорить о многом, но я буду говорить о самом важном, лично для меня. О том, что я подчеркнул по итогам этих выборов и какие выводы я для себя сделал. Итак, прошедшие выборы нам показали, чего мы стоим. Что мы, как этнос, народ, население, проживающее на территории нашей республики, себя представляем. Да, было много негатива, много моментов, о которых даже не хочется говорить, потому что они того не стоят но об этом говорить необходимо. И самое главное, что хочется отметить, что власть нас боится. Власть боится честности, и справедливости, открытости и публичности. Власть боится смелых и активных граждан. Власть боится потерять власть. Власть боится своего народа, своего населения. Власть боится честных выборов. И самое страшное в этом – то, что есть определенная часть населения, которая прислуживает этой власти, проявляет лояльность и покорность, я могу сказать, что эти действия продиктованы корыстными, шкурными интересами или иной личной заинтересованностью, а иногда и обычным страхом. Я понимаю, что эти люди до конца не видят полную картину и в полной мере не понимают происходящего, что это страх, и эти интересы являются предательством в отношении нашего народа. И на самом деле эти мотивы являются ничтожными по сравнению с истинными интересами нашего народа, нашей земли, наших родных и близких, нашей республики. При этом есть радостные новости. Нам есть чем гордиться. Я скажу уверенно, что уровень национального самосознания нашего народа возрастает. Я рад и горд тем, что очень много людей пришли на выборы и проголосовали по своему желанию, по своему выбору, по своему сердцу, без принуждения. Гражданские активисты создали наблюдательный полк, который вместе с другими ответственными наблюдателями достойно отстоял и защитил наши голоса. Это действительно сильный и смелый Честные и достойные люди. Их оказалось очень много. Это люди с высокими моральными и духовными качествами. Люди проснулись, люди пробудились и стали действовать. Действовать в истинных интересах нашей республики. Поскольку честные выборы – это показатель осознанности населения, Это показатель коллективной совести и чести нашего народа. И я очень рад и горд тем, что нам удалось защитить совесть и честь нашего народа. И я, как и любой калмык, как любой житель нашей республики уверен, что наши предки нами гордятся. И нам, людям истинно любящим свою родину, сейчас необходимо объединиться и консолидироваться, как мы это сделали на выборах, и продолжать движение дальше. Наши предки, наши папы и мамы, наши авы и эджи после войны и репрессий смогли восстановить нашу республику и жить в мире и согласии. Значит и мы сможем. Мы сможем встать и пойти по, пу по пути развития нашей республики. Я рад, что на выборах мы смогли проверить себя и понять, что уровень национального самосознания на нашего народа возрастает. И это именно то, что на сегодняшний день необходимо для развития. Общественное движение нашей Калмыкии приглашает всех неравнодушных граждан вступить в наши ряды. Мы предлагаем вам путь. Путь к развитию. Это не будет борьба. Мы не хотим бороться. Пусть там власти или кто-нибудь с нами борется. Это будет движение. Движение вперед. Движение адекватное и конструктивное. Основанное исключительно на истинных интересах нашей республики. В нашем движении есть много активных граждан. Они разбираются в социально-экономическом блоке, инвестициях, сельском хозяйстве, IT-технологиях, духовно-нравственном воспитании и в других отраслях. Это специалисты и профессионалы своего дела. Они креативны. И мы ждем вас. Мы открыты для всех. Нам необходимо идти дальше путем объединения и консолидации, чтобы оставить нашим потомкам память. Память, которой можно будет смело гордиться нами, на нашем поколении. И мы уже создали часть истории. И будем делать это дальше. Потому что калмыкия у нас одна.